У нас сегодня новенькие, будем ставить на этот серф. Вот у нас уже сторожил. Все, всем удачи! Его Сам уже! Yep. Oh, уверенно как! Так, уже все оторвались. Давай, давай, по чуть-чуть! задача создать идеальное место для ребят которые могли бы получить всю возможность для отдыха и для наслаждения природой водой и хорошей погодой Отличное место отдыха, осталось буквально чуть-чуть доработать, оно будет просто идеальным для людей с инвалидностью, для семейного отдыха. Нам нужно закупить такие пандусы, так же нам нужно организовать полностью возможность организации доезда до, до экстрим-парков. Ребята, мы в Экспарке катались сегодня на вейкборде. Вот посмотрите на нас, посмотрите, посмотрите кругом, мы все мокрые, катались, получили массу удовольствия, массу. Это было сложно, ребята? Это было не так не уж сложно, сильно. это было перевершено. Так что приходит и массу удовольствия. Чака. Я, там... Я хочу сказать, что у всех хлопки пришли с первого раза. И мы открываем такие штуки, которые никогда раньше не делали. Потому что на серфе, щоб кататься, мы привыкли к стандартной коли вперед-назад, то, что делают ребята, то, что придумают, это совсем новое. И вот это новое каже, что для всех, кто имеет какие-то вады, это происходит без проблем. у вас всех здесь на воде, в Десенце, на Днепре. Икспарк. Такие тренировки. Ее. О, видишь, карвинг, карвинг кашился. Белета. Надо еще тут постоянно зубы!